Время просто не хватит, ушел и жить совсем недавно относительно. Замечательный наш единственный поющий генерал, настоящий имперский, русский генерал Виктор Павлович Куценко. Он рисовал, и пел, и писал, и сам свою песню исполнял. И одна песня, которая мне нравилась больше всего, я однажды уже пел одну здесь концерт. Просто я теперь, ему себе два года было, мне гораздо меньше, и, но так думаю, что уже теперь вот до той точки дошли, когда песни. И судьбы уже общие стали у людей. Да? Я в память о нем пою эту песню. Но я без дому, в путь моя труба. Мы с тобой привыкли к по тревоге а чего тревожнее в этот честь всегда? Мы с тобой привыкли к по тревоге а чего тревожный, в этот честь всегда? Адольфшники гремели машины молодости нашей, кудрях оставляя. Иди, серебра. Вот и в гарнизоне всех мы стали старше, Всех моложе были, будто бы вчера. Вот и в гарнизоне всех мы стали старше, Всех моложе были, будто бы вчера. Пройдено по жизни много или мало, Сколько нам еще отмерено пройти, Времени быть вместе, нам так не хватало, Ты меня за это, милая, прости. Времени быть вместе, так нам не хватало, Ты меня за это, милая, прости. Что ж, давай присядем перед путь дорогой, Наши полминуты есть еще у нас. Мы с тобой привыкли к сборам по тревоге, Расстаёмся снова, словно в первый раз. Мы с тобой привыкли к сбору по тревоге, Расстаёмся снова, будто в первый раз.